Это не та забота. Ребенок не является личностью, которая выбирает. Ребенок является спортивным инструментом достижения цели родителей. Да, очень точно, сублимации, сублимации внутреннего, а, внутренних каких-то вот а, стремлений, нереализованных планов, а, убитых мечтаний. Все это сублимируется в подготовку ребенка. Музыки, успешной музыкальной карьеры. А, хорошо, а вот, да? кстати, как, как твоя карьера сложилась дальше? Я понимаю, что ты закончил да. эту центральную музыкальную школу, да? Да, я понял, что у вас нету 3 времени. Слови! <свы> я, знаете, как некоторые сериалы, я рассказываю... Не, я понимаю, сериалы, но хочется да? немножко направить, сериалы? потому что это, это все... <свы> мой я все понимаю, просто есть сериалы, которые идут очень стремительно там каждая серия новости а есть сериал ты смотришь 12 там 24 серии а там все дело один день максимум два ты смотришь прям по часам как они сидели Конечно, это сериал и скучный. Но просто, может быть, какие-то такие А Вы абсолютно верно заметили. Меня никто об этом никогда не спрашивал. Ну вот ви, я вижу, что тебе и нравится. Это... Просто хочется высказать. Но просто я, я чего спрашиваю. Я нигде в интернете не нашел информации о твоем высшем музыкальном образовании. Оно было вообще? Или, или оно, ты... Кон... Оно, конечно, Ну вот расскажи куда, об этом. Куда я мог его деть? Это была консерватория в Париже. Это я, ну, если мы говорим о дипломе, который у меня, это диплом Парижской консерватории. Вы а раз, а почему, я... почему ты выбрал именно Париж? Вот, но э, здесь, если мы говорим просто о моем высшем образовании, я еще учился в Московской консерватории год. Вот, uh -huh. вот э, и я могу сказать, что после этого у меня был перерыв, потому что мама, мама хотела реализовать... И чтобы у меня на всякий случай, чтобы я не остался без куска хлеба, голодный в этом мире, она хотела, чтобы у меня было второе высшее образование. Так. И да, и я поступил на public relations угу. в вот, факультет журналистики. Так что мы в каком-то роде да. коллеги. Ну, кстати, да? у меня нет. Я тебе хочу сказать, что у меня нет как раз музыка. У меня музыкальное образование есть, а журналистского нет. Так что ты тут <laughs> более ученый, чем я. Да, и, public Relations. Да. инженерного транспорта в Москве. А, достаточно большой и хороший институт а, с огромным количеством студентов. Там учится а, порядка 80 тысяч студентов по России, uh -huh. в Москве России. В Москве это кластер зданий, то есть это целый а, квартал а, центрального района Москвы, район Новослободский а, там на улице Образцова находится огромный университет, основной профиль его железная дорога, mm -hmm. это официальный уни университет РЖД, да, города, да. Где, где учились там Виктор Виктельберг, такой известный, где училось очень большое количество людей, в том числе учился когда-то Андрей Чекатило, такой маньяк. Да, да, известный. Вот, он тоже закончил, закончил этот институт. Поэтому институт с большой историей. И как бы, там был а, отдельный, внутри как бы, университета, был отдельный институт а, гуманитарный. И на нем был факультет журналистики. На нем, собственно, была, были специальности, в том числе паблика uh -huh. Я выбрал осознанно эту специальность. Мне всегда было интересно общение со СМИ. Потому что нужно как бы, понимать, что к тому моменту я давал уже тысячи тысячи интервью к поступлению в институт. Ну, вот, э, я экстерном до этого закончил общеобразовательную школу, специально, чтобы поступить в институт. У меня были там все баллы, необходимые, набранные. И я поступил на э, платное отделение, потому что из 45 мест на моей кафедре э, было только три места целевых. И два из них было спущено из э, департамента то есть это были какие-то свои блатные ребята, да. а третье место это было победитель какой-то Олимпиады, и поэтому было, можно было быть очень умным, но все равно не поступить на, на бюджет. Вот. В группе в моей было, по-моему, 41 девочка и 4 мальчика. Угу. Вот такое-то такое. При этом там в других, у них на других специальностях железной дороги, наоборот, в уроке было по 40 мальчиков и одна девочка. Угу. Вот, поэтому у меня был такой женский коллектив. И Но мне было там очень хорошо, мало того, через два года, получая это новое для себя абсолютное образование, это были там и уроки по СМИ, и уроки риторики, и какие-то технические вопросы истории. Да? То есть было множество, много, многообразие разных дисциплин, которые мне, как музыканту, никогда бы не пришло в голову изучать. Mm -hmm. Там информатика, высшая математика, mm -hmm. ну, понимаете, комбинаторика. То есть это целый, мало того, я, конечно, как и э, любой нормальный музыкант, был не очень... Э, приспособлен к этим знаниям. Ведь я всегда учился ЦМШ, потом пошел в консерваторию. Ну, то есть, для нас там, знаете, на музыку смотрели как на основное и превалирующее дисциплину, а уже об, а общие знания. Но учился и учился. Тем более не могу сказать, что я получал пятерки, я получал тройки по-русскому, я получал там, четверки по математике тройки. Поэтому нельзя сказать, что я был очень даже для ЦМШ подготовленным гуманитарием. Mm -hmm. Здесь, придя вот, в институт, мне пришлось потратить огромные усилия, чтобы подтянуть себя, чтобы вникнуть в эти предметы и полностью как бы, компенсировать все пробелы в образовании, которые я получил за время профессиональной музыкальной коррекции. Я успешно это сделал и на третьем году обучения меня перевели на бюджетное отделение, Ух ты. вот и закончил я уже еще три года я доучился. Это была до системы бакалавриат, магистратуры. Это еще была система диплом специалист, угу. который был пятилетнее образование. Если сейчас на вашей то был пятилетнее. вот и диплом специалист он приравнивается как бы к обоим а, вот этим критериям бакалавр-магистр. Угу. Вот, собственно. Я закончил его э, при этом как-то вот э, без каких-либо сложностей, и э, у меня появилось второе образование. Ну, мама обрадовалась, положила диплом в шкаф, потому что это он должен, ему там и место, в современном месте, к Она поняла, что если вдруг наступит перестроечный криминал, у меня будет достойная зарплата. Я смогу где-то работать в современном uh -huh. мире и сказал: а теперь можешь дальше продолжать музыкальную карьеру и музыкальное образование. Я полетел в Париж, потому что мне всегда хотелось побывать во Франции, мне всегда как-то хотелось. У меня с Францией во много переживаний, когда-то во Франции болел и лежал в реанимации 21 день. Поэтому для Франции для меня казалось в какой-то момент уже родным, вторым родным домом. И поступив в консерваторию, я попал сразу на третий курс. Вот. После чего, как бы мне казалось это смешным, но по дистанционно да, я смог сдавать какие-то основные экзамены. К специализацию я прилетал давать концерт, давал отчетный концерт полугодовой или годовой два раза в год. И э, в какой-то момент мне сказали, все, э, последний концерт с оркестром собрался весь свет французский, концерт мы сделали благотворительный, э, я надеялся на нем заработать, но э, мне сказали, что поскольку ты студент, то чувствую себя, так сказать, гостем на этом празднике жизни. И все денежки собрали себе. А, вот, по-моему, 15 евро а, вот, за отчетный концерт. Но я не обиделся, потому что для меня было приятно, я действительно чувствовал свой какой-то внутренний вот, вот долг. А на каком языке ты с ними общался, на английском? Английский, английский. Uh -huh. Не могу сказать, что у меня прям флуенс, но соусоу, so -so, sometimes, uh -huh, uh -huh. без санбази. Понятно. Ну вот, так да, что ты закончил ну, э, -э, Парижскую консерваторию? Парижскую консерваторию, да. А, да, а да. насколько она котируется в мире? Просто я немножко не, не, не ориентируюсь в этом. Она котируется именно в музыкальном мире, так сказать. А, нет, к сожалению, сегодня в музыкальном мире, как... То есть есть есть там какие-то... Даже в обычном образовании сегодня все рейтинги. Это вот, например, российский там МГУ не попадает в какой-то мировой рейтинг топ-100 вузов. Угу. Но они попадают не потому, что там плохое образование, а потому, что к этому рейтингу нужно готовиться. Там очень важна э, профессиональная деятельность э, э, кафедр, э, выпуск новых научных статей. А в России научные статьи э, выпускают там специальные институты, не относящиеся к системе образования. Некая Академия наук э, имеет вот свои ВАК. Выше. они делают свои журналы и делают uh -huh. свои исследования, и поэтому МГУ не попадает в мировые вузы не потому что оно плохое, оно действительно очень хорошее наряду, наряду с другими там, мировыми э, институтами но к сожалению не имеет а, вот таких профильных дисциплин, которые нужны uh -huh. для этого рейтинга uh -huh. так как они просто в системе у нас разрознены наше вот, как бы образование Здесь Миноборнауки есть такой у нас департамент. Здесь то же самое. Нельзя сказать, что какая-то консерватория котируется больше или меньше. Есть как бы общий, наверное, хоть воспринимание восприятие того же Джульярта, да, где он, он просто видите Московская консерватория, которая имеет бренд. Но все эти бренды, это бренды старых времен. Mm -hmm. Это все знаете времен до перестройки. Когда еще у меня вот, например, мама защитила кандидатскую диссертацию в МГУ mm -hmm. в 85 году на кафедре философии. Тогда это считалось невероятным достижением. Mm -hmm. Кандидат в наук был уважаем, он был ценим. Было понятно, что у человека огромные знания, он прошел сложнейший тест. Сегодня кандидаты наук как собаки резаны. Они ходят повсюду и они куплены, они перепечатаны, они Ну сделаны. да, там, плагиат, да, воруют эти, воруют, пишут. Да, да. да а вот, интересно. вот, слушай, еще один момент. Я знаю, что ты еще в детском возрасте, тебя назначили, вернее, назначили, выбрали почетным профессором в швейцарской консерватории. А вот как это произошло? Это самая грустная история, потому что на нее очень часто делают самый большой упор журналисты и э, все люди, которые как бы слушают мои регалии. И мне лично от этого очень обидно, поскольку когда меня называют почетным профессором Швейцарской Академии Музыки, именно так правильно звучит uh -huh. это, а... это, это орден, да? а, и я понимаю сколько он мне стоил, а стоило он мне ничего. И в тот же момент 16 музыкальных международных конкурсов, где я сражался, пился, где были нервы, скандалы, интриги, где надо было быть первым и лучшим, они как бы, ну, что ну, конкурса. а вот профессор, вот это действительно интересно, вот это давайте поговорим. И я понимаю, насколько сегодня громкое название какого-то ордена, медали, который может быть абсолютно эм, фиктивным, абсолютно не иметь за собой никакой истории. Но само ее название, насколько сегодня в обществе больше важна, это еще раз к тому, что обертка важна больше, чем наполнение. Не, ну это же в детском больше, возрасте, понимаешь, это же не, не сейчас тебе дали, когда тебе почти 30 лет, извини, а в 11 какая, лет по... Какая разница, когда дать ну, вам титул князя, титул князя, наследного князя, понимаете, вот 90-х... Покупали такие титулы, артенографа, да, да. князя, люди, распальцованные с татуировками. И это было ну, безумие, что как бы, ну, они покупали, потому что они чувствовали дух времени. Mm -hmm. И то же самое, когда тебе дают почетного профессора, ты же не профессор, ты ну, не докторскую диссертацию. Это бумажка, которую вы выписали фактически три очень милых пожилых женщины которые сказали, что наверное имея этот сертификат по швейцарским законам после обучения до 18 лет, окончания там всех специальных необходимых формальных там каких-то школ и училищ, ты сможешь преподавать в нашей системе, вот СНТФ, в нашей системе музыкального образования в Швейцарии. Uh -huh. А поскольку Швейцарии очень высокооплачиваемая, да, действительно, я бы мог там получать по 100 долларов за час. Поскольку для Швейцарии оплата музыканта, преподавателей 100 долларов в час, это в принципе ничего особенного. Uh -huh. Там я в Магнонах схожу на, на 70 долларов. То есть нельзя сказать, что Швейцарии очень прямо на, на как-то огромные деньги. Это обычные обычные деньги для Швейцарии, причем очень небольшие. Зарплата в 3000 долларов там а в 5000 это считается там вообще спокойная история у угу. них во Франке но нет, ну ты там извини, это... я не, не хотел тебя обидеть это просто нет, действительно нет, факты из биографии нет, я, нет, я, нет, я, я, я наоборот просто, просто глупый, уточнил глупый, глупый факт, меня награждали какими-то при этом орденами меня награждали какими-то знаете, там, диплом повелители Вселенной <laughs> и руководители Межгалактического Союза, но это все не относится это все обертка, это все как бы форма, абсолютно не имеющая никакого содержания. Да, действительно, в 2001 году я полетел к ученице Генриха Густавича Негауза, uh -huh. некой Эстер Геленайте, которая была на тот момент уже 86 лет. Uh -huh. И она занималась со мной на Тоблер-Штрац-107 в Цюрихе. Я как будто вам как прокурору даю показания, следуйте. <свят> вот. Да, занималась со мной. По соседству ее, соседний дом, это был замечательный особняк, это был комплекс из целых двух особняков. На первом этаже у нее был зал. На нем стояли два Стэнвэй Д, модель Д. Это концердный рояль, два Стэнвэй, в лучшей и роскошной форме. Там я в буртексте, по... Uh, uh, каким-то лучшим самым нотам uh, вылетело из головы, как вот, правильно ноты в текст там есть Безинрайтер, и есть uh, второй такой uh, коричневый не Хейгель, как-то он называется автор да, в текста это как бы оригинал uh -huh. нот великих композиторов вот. Я покупаю эти ноты, имел честь играть четвертый концерт Бетховена и все остальное, изучать, и а, напротив жила Мадам Хук. Мадам Хук очень известна в Швейцарии и вообще в музыкальном мире. Она а, занимается продажей музыкальных инструментов mm -hmm. Stenway. И э, во всех магазинах и на многих инструментах справа на крышке рая, когда ты ее открываешь, есть металлический шин э, By Madame Hook. By Hook. De Hook. Вот. И она действительно вот такой очень крупный международный дилер и каким-то образом там вот ставит свой шильдинг. Я не совсем понимаю, почему и зачем. <свят> вот. Ведь она не настройщик и не сборщик этого рояля, она всего лишь его продавится. Но это такая милая женщина вот, тоже лет за 80. Каждое утро к ней приходила такая горничная в чепчике фартуки <свят> и наливала ей кофе. То есть, это, знаете, такое -то сериальная история. Да -да. Тихая Швейцария, который живут э, бок о бок очень культурные люди и люди с э, радикальными экстремистскими взглядами которые почему-то проиграли в войне, но внутренне их потомки все еще сильные видно, что там, конечно, переплетено такое знаете, тот случай, когда в тихом уме это тихая гробовая тишина это вот озеро, в Цюрике, там центральное озеро, которое раз в неделю, вдруг, в субботу, там пролетает 25 спорткаров, кабриолетов, оскошенных. Они как-то едут, знаете, как молнии проходит сквозь ясное небо, и все, и опять тихая гробовая жизнь. Когда абсолютно ничего не происходит, поют птички, все умырт, и, конечно, в этот момент хочется заниматься музыкой. Музыкой. Uh -huh. вот, а, но я занимался, занимался там музыкой месяц-полтора. Я пытался перенять какие-то а, а, постатки знаний, которые еще сохранились в ее память от Георгия Густавовича Нагалоса. Потому что он для меня, конечно, самый выдающийся а, дитиль, а, учитель музыки живший, погибший в, да, угу. в 56-м году, по-моему, в 55-м или 56-м. И для меня, конечно, удивительно и неповторимо то, что до сих пор есть его а, ученики, они остались по миру, их крайне мало. Это как ветераны Великой Отечественной да, да. войны, которых уже очень-очень мало, те настоящие, кто проходил тогда боевые действия, вот кто сражался и их конечно нужно беречь их осталось крайне вообще несколько человек в мире и я все время пытаюсь найти возможность поехать еще кому-нибудь получить еще какое-то mm -hmm. знание вот потом я играя одну и ту же программу я могу понимать в чем они схожи и, наверное то в чем они их взгляды совпадают и будут а, как бы а, мысли их мастера да? uh -huh. того кто их научил хорошо лука давай уже заканчивать мы уже 48 минут с тобой ты даже не заметил наверное, сорок 48 я минут я знаю что ты можешь часами ты рассказывать можешь очень интересно потому ты, потому ты что... знаешь я действительно потому что твое имя всегда фигурирует в совсем других сводках и я специально вот осознанно, я сам тебе хочу сказать что я сам музыкант поэтому мне все это очень близко то что ты рассказываешь сейчас секундочку я остановлю сейчас и э, мне бы, кажется, что бы, ты бы еще рассказал, вам, да, я знаю. Если ты... Можно, можно еще пять минут. Давай я рассказал вам пять минут. Хорошо. Быстрый экскурс. Сейчас мы будем заканчивать. Быстрая история. Значит, получив титул почетного профессора в Швейцарии от трех милых поджимых женщин, я в просьба матери, я все-таки вернулся в Россию, так как здесь был мой дом, я чувствовал, как бы я нашел свою саму идентичность в России, и понял, что именно здесь я хочу заниматься музыкой. В какой-то момент я понял, что музыка на конкурсах меня больше не приличает своей формальностью, я все больше и больше начал погружаться и открывать музыку проводить ее через себя, осмысливать ее по-новому. И это привело к тому, что я сегодня являюсь достаточно уникальным исполнителем, который имеет свою трактовку музыкальную. И она всегда чем-то оправдана. Я могу рассказать про каждый штрих, каждый нюанс, каждое прочтение того или иного известного композитора и великого произведения. Для меня всегда смешные а, нападки людей, которые говорят вот, а, как так можно, до Шопенда в гробу перевернулся. Откуда они знают, что сказал бы Шопен? Конечно нет. Но, он, у меня есть люди, которые первый раз в жизни слышат. Или когда-то слышали это произведение. И они подходят, они заворожены. Они хотят еще музыки. Я а, ушел от классической школы и от а, знаете, вот этой Толщение, в ступе неизвестного вещества я ушел в мир больших цифр, uh -huh. в мир огромных залов и огромных аудиторий. К сегодняшнему дню а, я могу похвастаться десятью а, тысячами зрителей в одном месте в России, которые слушали мой концерт, концерт. это множество произведений в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и а, большинство из них вообще классическую музыку вышло в первый раз. Сегодня я могу похвастаться шестью тысячами одним человеком. 26 тысячи один человек были в Зенит-арене в Санкт-Петербурге. Mm. Это новый стадион, рассчитанный на 100 тысяч человек, правда, где я открывал Синерджи Глобал Форум второй день в 12 часов дня на главной сцене Шварценеггера Шварценеггер первый день, я во второй день а, перед ведущими мировыми спикерами, которые прилетали там с Уолл-стрит, из Кембриджа, самые важные люди а, в мире финансов, экономики, бизнеса, я открывал этот праздник а, музыкой Шопена, x фантазии Fantasy Шопена, играя вживую на этот огромный зал, на рояле, акустическом инструменте и меня слушали, и люди сегодня, огромное количество людей воспринимают музыку по-новому. Да, я все время нахожусь в творческой депрессии. Я невероятно депрессивный человек. Я невероятно творческий в этом смысле. И я все время переживаю, рефлексирую, я все время нахожусь в апатии и в отчаянии. Но однажды у меня просыпается вот эта внутренняя энергия, когда я сворачиваю гор, я меняю всю историю, ход истории музыкальной сегодня в России. Я показываю людям в Ангарске, которые э, знают, как страшно выходить ночью, и что нельзя далекощикам останавливаться у них в регионе, э, потому что его обязательно ограбят и, скорее всего, убьют. Где еще 90-е происходит я показываю им э, сойдя с минорную прелюдию Рахманинова. На зале 6 тысяч человек стадион. Стефан ламген швейцарский фигурист, в этот момент прыгает четверной тулук, делает каскад, это все происходит вживую, все это не подготовлено, стоит на льту огромный райплеяль, акустический, с подсветкой, с камерами. Сидят люди, которые никогда в жизни не включали канал культуры, потому что у них просто нету такой кнопки на телевизоре. А даже если она была, они ее удалили. И поставили uh, Муз ТВ вторую какую-то и Дом 2, знаете, Реалити Дом 2. Да, да, знаю. да Да, эти люди приходят и слышат Рахманинова, слышат Бетховена, слышат Чаковского. Они вот, начинают узнавать и удивляться классической музыке. Они начинают детей своих тоже приводить к этому. Они начинают искать пианино у кого бы забрать, чтобы начать на нем заниматься. И... Все время у меня, знаете, самый частый вопрос моих зрителей, это какая, чем отличается рогель от пианино. <свят> вот, я говорю, все, вы знаете, все это фортепиано, Все это одно добро. Вот. Только один был создан для концерта, второй для репетиций. Но люди пытаются узнавать, пытаются разбираться. И, наверное, самое важное, что я делаю, это просвещение. Это я очень дарю, Я дарю людям дарю людям знание о том, что классическая музыка может быть в их жизни. Это крайне тяжело. В условиях сегодняшнего времени а, даже Европы тяжело конкурировать с шоу-бизнесом. В России это в принципе невозможно. Даже у Дениса Мацуева не удавалось собирать такие огромные залы. Он занимается все-таки я к нему замечательно отношусь, и он ко мне, я знаю, хорошо всегда относится. Мы всегда как-то в дружестве. И он даже пытался мне когда-то помочь рояль купить с большой скидкой. Но он играет для своей целевой аудитории. Mm -hmm. А моя целевая аудитория это все остальные, кто не являются аудиторией классической музыки. Это вся молодежь, это все люди пожилого возраста, которым я пытаюсь дать эту радость. Поскольку музыка классическая, это прекрасно, это целесообразно, без цели, как говорила Мана Наверное, эстетический восторг от классической музыки способен пережить человек любой на этой земле. Когда я прилетел на остров Зандибар, Танзания, в этом году, меня встречали улыбками и аплодисментами в отеле. Потому что они на YouTube нашли запись миминорного музыкального момента Сергея Васильевича Рахмаева. И они начали его смотреть. Люди, которые, тендонистские дон люди, там, коренное население Масаи, вот их предки Масаи, люди, у которых рабство отменили а в 50-е и 60-е годы, которые помнят рабство, слушают Сергея Васильевича Рахманинова и смотрят вновь и вновь, им приятно, им интересно. Классическая музыка имеет самый большой охват. Она не требует перевода, но она сегодня жива. И только благодаря современным технологиям, новому прочтению, борьбе со всем этим огромным индустрией шоу-бизнеса мы способны ее сохранить.